Бишон фризе маленькая белая собачка. Название породы с французского переводится как кучерявая баллонка. Бишон фризе выведен как охотник на грызунов на кораблях. Бишон быстро обучается, легко дрессируется, не требует высокого уровня активности. Выгула по два часа за день. Это домашний питомец, который любит семью, верный и преданный. По характеру Бишон доброжелателен, совершенно не агрессивен, но не робкий. Уход за мягкой шелковистой шерстью бишон фризе требует времени, но если пес не участвует в выставках, то достаточно 6-7 раз за год мыть и вычесывать шерсть. Живут такие собаки от 12 до 15 лет. Кобель весит от 2,7 до 3 килограммов сука, от 2,5 до 2,8 килограмма. Высота в холке кабеля от 26 до 30 сантиметров, а высота самки от 24 до 28, наиболее известная порода маленьких собак Чихуахуа. Самая маленькая собачка происходит от одноименного города из Мексики. Чихуахуа одна из древнейших пород, по легенде о домашней цивилизации Майя. Миниатюрные песики идеальные компаньоны для человека, прекрасно подходят для содержания в квартире легко уживаются с другими питомцами по характеру чихуахуа смелая живая собачка с четкой реакцией любознательная и выносливо окрас а чихуахуа отличается разнообразием по типу шерсти гладкошерстные или длинношерстные но шерсть не должна быть длинной развивающейся. самки и самцы немного отличаются в показателях размеров рост кобелей 15-23 сантиметров вес от 0,5 2,7 кг 16-24 см, вес от 0,5 – 3 кг. Вопреки всем представлениям, самки в этой породе немного крупнее самцов. Поэтому они пользуются большим успехом на выставках, ведь на них ценится миниатюрность собаки. Померанского шпица часто называют просто немецким шпицем, но между ними есть существенное отличие. Померанский шпиц также появился в Германии, но он более миниатюрен, с менее острой мордочкой. В 19 веке померанские шпицы становятся очень популярными на территории Англии, королева Виктория держала миниатюрных померанцев. Шпиц, несмотря на размер, смелая собака, с радостью, легко обучается, но дрессировку желательно начинать со щенячьего возраста. В противном случае щенок вырастет в злобное, неуправляемое животное. В семье шпиц – любящий преданный пес, который предпочтет веселую игру лежанию на диване. Основной уход за этой собакой заключается в ежедневном вычесывании или стрижке густой шерсти. Самцы немного крупнее самок, их рост от 20 до 22 сантиметров и весом от 1,8 до 3,2 килограмм, а самки от 18 до 20 сантиметров и весом от 1,4 до 2,8 килограмма. Екатерьер выведен в 20-30 годах 20 века на территории Германии как охотничья собака с исключительными рабочими качествами, непритязательной внешностью. Благодаря строгой селекции у немецких заводчиков получилось вывести универсальную собаку превосходящую большинство пород при охоте на лисицу или барсука. Ягдтерьера используют и в промысле на птицу, по кровяному следу, даже на кабана. Непримечательная внешность ягдтерьера уберегла породу от шоу-разведения, сохранив прекрасные охотничьи качества. Ягдтерьер – невероятно энергичная собака, с непревзойденной свирепостью к зверю, может быть агрессивна по отношению к другим животным. Терьер, смелое, самостоятельное животное, подойдет только сильному человеку, который сможет обуздать взрывной характер ега. Высота в холке кобеля от 32 до 35 см. Высота в холке суки от 30 до 33 см. Сиба-Ину – один из древнейших подвидов псовых. Найденные археологами статуэтки, свидетельствуют о том, что уже в III веке до нашей эры, существовали предки современных представителей Сиба-Ину. Один из шести пород исключительно японского происхождения. В переводе с японского, название породы переводится как собака из травы и отражает назначение пса, это охотник за птицами. Характер у Сиба-Ину совершенно не собачий, а скорее кошачий. Главное качество – независимость. Сиба-Ину интеллектуально развитые животные, но дрессировать их непросто. Владелец Сибы должен обладать спокойствием и выдержкой самурая. Сиба-Ину склонна к побегам, ежедневная двухчасовая прогулка, обязательное условие содержания, как и регулярный уход за густой шерстью, особенно в период линьки. Средний рост кабелей составляет 38-42 см, при весе 11-15 кг, сук 35-40 см, при весе 8-12 кг. Итальянский грейхаунд или левретка, мелкая порода собак выведена на итальянском полуострове представитель группы Барзых. левредка пользовалась популярностью при дворе собак этой породы держала британская королева виктория российская императрица екатерина II. особенность породы стройность Барзых при малом росте и сохранившиеся навыки охотника итальянский грейхаунд несмотря на привязанность к владельцу может убежать за мелкой добычей в порыве охоты левредка не требует особого ухода за шерстью но из-за хрупкости скелета требует трепетного отношения. Это энергичная, подвижная, осторожная, дружелюбная, домашняя собачка. Рост в холке зрелых особей обоих полов 32-38 см, масса тела 3-5 кг. Французский бульдог – небольшая компактная собака, любознательный игривый компаньон. Считается, что предком французского бульдога был английский бульдог, а вот страна происхождения доподлинно неизвестна. Есть мнение, что французский бульдог выведен в 19 веке Англии, по другой версии – во Франции. Бульдог, собака-компаньон, который привязывается к семье, требует внимания. Короткая шерсть француза не нуждается в особенном уходе, но бульдоги склонны к пищевым аллергиям. По характеру французский бульдог – умная, но упрямая собака, игривый и дружелюбный, но при появлении угрозы станет на защиту хозяина. Французы-собственники могут проявлять агрессию к другим животным. Самки обычно ниже самцов. И самцы немного отличаются в показателях размеров. Вес кабелей 10-15 кг, суки 8-12 кг. Высота в холке варьируется от 25 до 35 сантиметров. Пекинес порода, возраст которой составляет более 2000 лет, собака императоров Китая. По древней китайской легенде, царь зверей, лев, женился на обезьяне. В результате на свет появился пекинес – пес с забавной внешностью и королевскими повадками. Заводить пекинесов разрешалось только членам императорской семьи, а за попытку украсть маленького щеночка грозила смертная казнь. Пекинес – компаньон, который требует к себе постоянного внимания, при нехватке которого начнет разбрасывать вещи, наводить свой собственный порядок. Ухаживать за императорским щенком придется усердно. Густая длинная шерсть требует частого вычесывания, купания. Характер пекиниса независимый, гордый, но в семье питомец ласковый, преданный. Взрослые чистопородные особи достигают высоты в холке 25 см максимум. При этом рост суки может достигать 23 см. Примассе тела не больше 5,5 кг. Кабели могут быть чуть меньше с весом тела не больше 5 килограммов вельш корги пастушья собака относится к семейству овчарок это умная добрая собачка не требует чрезмерного ухода за шерстью замечательно уживается с детьми корги подвижные дружелюбные и жизнерадостные питомцы с большим удовольствием обучаются легко запоминают команды внешностью эти собаки завоевали популярность по всему миру достаточно сказать что вельш корги являются любимой породой королевы Елизаветы II и официально признаны английским королевским двором в качестве придворных собак. Выражение «овчарка в маленьком теле» очень хорошо подходит для описания породы вельшкорги. При крепком телосложении эти собаки не вырастают выше 30 см, а вес их редко превышает 14 кг.